Всем добрый день! Сегодня у нас очередная распаковка, на этот раз связана с компьютерной техникой, а более конкретно с внешним DVD-приводом. Во время модернизации у меня на ноутбуках остались два привода, который был взят один с Toshiba Satellite A661EN, ну а второй вариант был взят с ноутбука Toshiba Satellite A223EN. Ее. но сразу же хочу сказать что последней модели он не подойдет потому что там располагается M и D разъем, то есть мини D разъем. А вот от первого варианта где там располагается M SATA разъем, вот он подойдет к этому варианту установки корпус внешнего DVD привида Пришло это как обычно у нас из Китая. В течение непродолжительного времени две-три недели заняло. Пришло это все в таком состоянии. Ну помимо обычной серой упаковки почтовой, которая, которая обычно и вкладывается в данный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 вот такого она вида ну, здесь расписаны основные характеристики то есть предназначен он для usb 3.0 но работает также с usb 2.0 ну, и максимальная скорость 5 гигабит в секунду небольшая инструкция где изготовлено, сертификаты ну, похоже это один завод изготавливает и поставляет на рынок так Здесь пусто, здесь штрих-код какой-то. Дальше здесь написано значение. Ну и давайте вскрывать посмотрим, что находится у нас внутри. А внутри у нас сразу же находится инструкция поиска по поиск эксплуатации. По сути повторяю то, что было на коробке. И английский только вариант. Внутри у нас находится панелька. Сейчас мы ее достанем. Так, мы ее достали. Вот эта передняя панелька для того, чтобы установить на сиди привод. Так, сиди привод, он, судя по картинке, уже догадались, бывает двух цветов: черного и белого. Вот такой кабель но здесь где-то около 25 30 сантиметров не больше поэтому лучше подойдет для ноутбуков ну а для системного блока все зависит от того где у вас USB разъем находится если он сверху находится подойдет если нет то не подойдет вот сюда устанавливается чтобы компактно все размещалось здесь написано обычные характеристики модели и предупреждения в случае если у вас будет установлен привод внутри этого бокса внутри тут наверное не видно располагается микросхема и там стоит разъем m -SATA, sata давайте отложим пока этот вариант вот у нас привод подходящий для этого привода и здесь вот находится вариант разъема m sata то есть мини sata как раз вот для этого бокса внешнего dvd привода здесь установлена панелька от candy имеется в виду установка жесткого диска в сиди привод была панелька на моем канале можете увидеть принцип замены данного cd привода на жесткий диск при помощи салазок под жесткий диск либо ssd диск да кстати у меня есть на канале вот такой кабель здесь тоже разъем mini sata по идее можно его использовать то есть подключаете и используете здесь тоже usb 3.0 разъем ну, вот так вот использовать как бы не цивильно грубо говоря по колхозному но чтобы воспользоваться нормальным вариантом вот взят был данный бокс и сейчас мы его попытаемся установить. Да, еще один момент, здесь у меня второй вариант CD-привода, только здесь мини ade Для них существует специальный тоже корпус для того, чтобы установить его. Я я продемонстрирую чем отличается ну и вот видите вот это идея разъем это msata вот Этот вот корпус для него этот мы откладываем итак давайте установим сиди привод который мы взяли с, с замены салазок Кэнди из ноутбука и установим внутрь этого бокса берем мы ну соответственно мини псота тебе привет но уж прежде чем устанавливать давайте заменим панельку переднюю для этого воспользуемся некоторым инструментом чтобы достать ту которая сейчас установлено вот мы ее достали и давайте установим данную панельку который поставляется вместе с этим боксом для привода. Ну и вот мы установили внутрь наш сити-привод который был из ноутбука в результате замены CD привода на дополнительный жесткий диск от ошибы Satellite A661EN, видео есть на моем канале, все желающие могут посмотреть, да кстати при желании можно это разобрать, достаточно отклеить вот эти две ножки, тут находится два винта и раскрывается при помощи стандартной Прищепки там медиатора защелки и можете полностью раскрыть данный CD-привод. Ну вот видите, он компактно удобно располагается. Давайте сейчас попробуем данный CD-привод подключить к ноутбуку компьютера и посмотрим, как он функционирует. Может быть, мы зря проделали все эти манипуляции в данный момент времени? Итак, приступаем. Я вам продемонстрировал установку в внешний бокс CD-привода, привод который остался от модернизации от ноутбука, от Satellite A661E. Чтобы не пользоваться кабелем, а сделать более надежную и качественную установку и применение в дальнейшем данного CD-привода, был приобретен бокс для этих целей, которые мы установили на ноутбучной CD-привод. И в настоящее время он используется по прямому свое назначение как при подключении к компьютеру ноутбуку ну, к компьютеру все зависит где у вас находит usb разъем если близко к месту установки то вам повезло потому что кабель всего длиной 20-25 на ну, максимум 30 сантиметров либо можно использовать с приставками android в частности zido которые тоже есть на моем канале для просмотра dvd но ну, если у вас есть blu-ray и blu-ray диска то есть имеется в виду blu-ray cd привод который тоже можно установить в этот бокс